Приветствую любителей предметно-материальной истории. Очередная суббота и основа на рынке антиквариата в городе Краснодаре. Редко в каких городах отдельное место предоставлено антикварам, для того, чтобы они могли представлять свои предметы. Вот Краснодар такое исключительное место. Посмотрим, что сегодня нам предстоят для продажи. Вот не все еще разложились, поэтому придется пройтись по второму разу. Ничего, ничего я аккуратно я не Да, вот этот пять пять микро а? Ау, вообще, да. Тончай, Тончай. самое это начало, начало. Начало из да, Тоже редко Сейчас. сейчас а -а -а. Да. Здесь веточка. Да, а, да это круто. Ну это сделано в России да. современное наши дни, да. Да. Отсюда конечно, отсюда. Привет. Снимать можно? Ну, Серебряный пистолет. смотрим, что там Александр покажет. Ох ты, какая вещица. Занимательная. Рабочий. Да? Это подживело. Патроны живело. Не знаю, это 20 век, вид. Ну, серебро и серебра сделал. То есть, кроме... Это и байка, колон, и байка, да. Все из серебра. Барабаны серебра, рукоятка серебра, кость. А серебро отличается? Видно? Всё. Ну там видно, да. Там, там все это пробовали, все это делали. Куда нажимать железо? Да, ударно-спусковой, а все остальное серебро. Кроме слов. И даже вот этот детский. Александр, да. что стоит предмет? Ну, вообще в районе полтинника. Нормально, да. да. Тут ну, Подстаканники, блин, бывают по такой цене. Ну, он рабочий. Евровело или стройка. И, да, и самоделку можно да, достать. Да, да, да. Живело, бромки, ну, такой прикольный. Может типа стартового там, типа. Живушка, что вы да. вот, Настоящий оригинал кандмейт. Не серийный. что? Ну а еще и с Да-да-да. Ну да, кто-то заморочился. Ювелир... Так это он и есть что-то круто. Ювелирку сделали. Круто. Круто. Если кому-то интересно, обращайтесь. Занимательная игрушка. Необычный подарок. Еще подарок очень круто. Она работает, как выше. Она Она отстает. Продолжай. Почти. Да. Второй. Увиделся сразу, придумал <реклама> Я, вообще, как думал, 55 целей. Они а. делали раньше. Цена 1 рубль 60 копеек. Тоже Советский, да? Да, они все советские, <кх> Я не знаю, ну, ему так лет ну это не 20 лет. Раньше тело. Нет, ну Нет, вообще Привет. Вот батарейка, которую мы Я Я не пропущу. Я не пропущу. Чек из комиссионного магазина прилагается к ложечку. Про Виннанс служит. Да, да. да не пугайтесь Продолжение следует... это А вы это один не Я понял. понятно, да. Это тоже участник нашего маркета антиквариата и винтажа, который пройдет в Краснодаре 4. 5 и 6 ноября в арт-центре «Бронзовая лошадь» по адресу Калинина, 291. Это выходные дни, общефедеральные. И для гостей Краснодара будет где провести время и потратить, соответственно, свои лишние деньги. Нет, я просто, пожалуйста, послушайте. Где, где? Нет, все на подделе. От кого это? Все, желаю, все, все, Мои, ну-то откуда это что-то прилетело, не ну, могли, да, тут были, ну, что-нибудь, что-то взяли. Ну, а смысл советское время? Туда попало ещё откуда-то. Ну, состояние. Но состояние все целое. Это ну, мальчик, сама, что ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Несмотря на прекрасную погоду осеннюю, продавцов очень мало, а товар у них один и тот же. В общем, рынок скучный. Я... Уверен, что будет очень интересный товар и интересные продавцы 4, 5 и 6 ноября в арт-центре «Бронзовая лошадь», где пройдет ежегодный осенний маркет «Антиквариат» и «Винтаж». Я вас приглашаю, друзья. Там будет много интересного. зашел к Юре, к своему другу в антикварный магазин ретроспектива, обменять бутылку. В предыдущем ролике он мне подарил бутылку для светильника радуга, но она не подошла, поэтому пришел к нему за второй. У Юры здесь можно купить все, что только можно себе представить. Абсолютно любые вещи. Вот скажите. Ну я имею в виду вещи из советского периода. 90-е тоже присутствуют в большом ассортименте. Редкий магазин, где в таком масштабе представлены различные товары. А еще тут срабатывает один такой фактор. Люди идут на барахолку в надежде что купят там что-нибудь подешевле а продавцы их ждут туда тепленькими поэтому много раз я уже сталкивался что дешевле покупать вещи качественные в антикварных магазинах где на всех предметах приклеены ценники а на барахолке прежде чем вам скажут цену сначала посмотрят на ваш внешний вид и по этому виду уже будут определять, какую цену вам назвать. Так что ходите в проверенные антикварные магазины, а не на барахолке, где продает мусор вперемешку с другим мусором. Заберу бутылочку свою с частями к светильнику «Радуга». Уже мне Юра нижнюю часть подойдёт и бутылку. И попробую это. Если подойдет, то покажу вам в ролике, как будет осуществляться замена колбы в светильнике радуга. До новых встреч!